сети появилась новая информация касательно GTA 6. Хей, всем привет братишки, вы находитесь на канале Зульфат Squad, у микрофона я Зульфат, и сегодня я расскажу вам все что мне известно о новой части Grand Theft Auto за последнюю неделю. Но перед началом данного ролика обязательно подпишись на этот канал, если ты здесь впервые, нажми на колокольчик ну и не забудь поставить свой царский лайк. Ну а теперь погнали. Данный выпуск получился очень интересным, потому что сегодня я покажу вам один кадр из GTA 6, предположительно. Да, друзья, именно так преподносят вот этот кадр с пальмами, которые очень бурно обсуждают в сети. Как вы все знаете, предположительным местом действия GTA 6 будет Майами, то есть штат Флорида. И сейчас многие сходятся во мнении, что это действительно кадр из GTA 6, потому что здесь якобы есть пальмы. Более того, к данному скриншоту еще прикрепляют историю о том, что когда-то давно брата и сестру разлучила трагическая смерть родителей. И в шестой части GTA 6 они встретятся. Вообще дико непонятно, как по этому скрину вообще можно было придумать такую историю. Я считаю, что данный слив вообще ничем не подкреплен. И скорее всего, с вероятностью в 90% это возможно фейк. Честно сказать, впервые когда я увидел данный слитый кадр в кавычках, я подумал, что это скриншот из игры Far Cry 3, просто немного в плохом качестве. Помимо данного скриншота у меня также есть другая информация и другой слитый даже видеоролик с якобы саундтреком 6 части GTA. Насчет данного слива сказать все еще сложнее. Да, действительно, вроде бы как очень похоже на саундтреки предыдущих частей игр. Ну и вроде бы похоже на то, что это может сделать любой человек в FL Studio, к примеру, прикрепив при этом лого Rockstar Games на черном фоне. Вероятность того, что данный слив также является правдивым, сказать вообще трудно. Но если честно, я знаю, что есть кое-что еще труднее. Это сохранение полнейшей конфиденциальности об игре, которую ждет весь мир. А это означает, что нужно организовать контроль над каждым абсолютно работником, который над ней работает и создает ее. А работает над ней очень много людей. И еще кое-что. Помните, раньше я рассказывал вам про сливы, о том, что скоро выйдет Definitive Edition. Более того, в тех роликах я даже сказал, что не верю в это, а получилось так, как оно и получилось. Поэтому не стоит относиться пренебрежительно к данным сливам, но и не стоит полностью в них вернуться. Верить. Правда, как всегда, где-то посередине. Еще больше новостей и сливов ты найдешь в моем телеграм-канале. Ссылочка в описании. Ну что ж, друзья, обязательно подписывайтесь на этот канал и не забудьте про колокольчик. Ну а с вами был я, Зульфат. Еще увидимся. Посмотри, как едет мой Мерс. За рулем я, молодой ферзь. Номер Гаяр, 66. Запоминай наш Трифлекс. Посмотри, как едет мой Мерс. За рулем я, молодой ферзь. Номер Гаяр, 66. Запоминай наш рефлекс.